Блять, фу! Блин, оживает, фу! Что? Я тебе просто ищу медикаменты, не надо там хекать, блин. Я просто тебе ищу медикаменты, все. Ну? Ну, ну, не где начинаешь. там было раз два три или что там как не узнать я где там начало и где конец Нифига себе ну типа здорово ребята сегодня я и Неллил будем играть в игрушку суть которой извлечь из тела всю кровь и выплеснуть ее на свежий пол либо выпить либо вырыть ее ей у кого-то либо еще что-нибудь либо в окно просто выплеснуть либо я не знаю облиться, если ты особо любитель мозаики или извращенец какое-то. однако здрасте Перевожу на наш язык. Всем приветики! С вами Нерил из ZRX Pro, и сегодня мы снова проходим игрушку под названием Англ кровопролитие. На чем мы там остановились? Ага, вспоминаю. Надо сшить это все. Йоу. Как? Как? Как? Сволочь? Как? Я не понимаю. Ладно. Она должна стать длиннее, если прикрепить к ней руки. Так, а ну, ну, ну, ну, ну да, и так будет ее проще использовать. Да. <смех> так, сначала сошьем вместе. Такие звуки? Б -б -б -б. Как будто бы у него там шару да? повёртывал, и квас да, сделали. друг друга, <смех> знаешь? <смех> Действительно. Теперь соединим в одно и пришьем кострию. Блин, а, да? как хищу. она пришила кирку? Как? Ладно, ну, руки. У нее супер мощная иголка. Насколько крепкая иголка, что металл прокалывает насквозь. Псец. А что может быть? Теперь, наверное, дотянусь. С этим должно быть. Дотянусь поглубже. Эти штуки такие странные. Они все еще немного шевелится. Че куда зашевелятся. Заболзов, блин. О! Нашла! Переключатель! Скорее возвращаемся к лифту! Руки перестали двигаться. О, Эдди! О, блин, серьезно. А, это типа его дух, он такой... Кто его озвучивает, кстати? Я все видел, Рэйчел. Или как он, как он... Какой у него голос? Я уже забыл, каким голосом его озвучивать. Ужасно, как ужасно! Букадья, кто а кто его Ужасного-то. Тебя убили всего лишь чуть -чуть. Да, зву... а, да, точно. Я же доктора Д не озвучивала. Да, да. <плёк> <плёк> Это кто говорит? Черт побери. Это он говорит? <плёк> а, нифига себе. Неужели их даже что? Неужели даже их жалобные стоны тебя совсем не тронули? нифига себе а, дубль 3 называется неужели тебе не захотелось приласкать их неужели ты совсем не задумалась о том чтобы сделать их счастливее вот настоящий извращенец. мы а -а -а. Давно заметили тот которого я озвучиваю кстати Думаешь только о себе куда уж там беспокоиться о счастье других ведь ты их даже не замечаешь Поэтому все вокруг тебя, даже Зак, все они, в конце концов, умрут в страданиях. Ага-га-га. Ага-га-га-га. Ну да, Опять. нужно было какую-то изюменьку добавить. Действительно. Ужасные вещи. Жалобные стоны. Совсем не тронули. Почему Умрут в страданиях. И Зак тоже. Но ведь я... Головка от хурмы нет не стоит задумываться о таких вещах ведь на следующем этаже есть лекарства скорее нужно вернуться Все, я, я нашла переключатель таки есть рэчел гарнер каким образом ты это сделала я прикрепила кирки движущиеся движущейся и я считаю как говно Ладно. не вообще-то это я это как бы мой истинный титул я прикрепила к кирке движущиеся игрушечные руки. И вот этим нажала на переключатель. Кажется, он удивлен. Разве они не стонали не плакали? Нет. Почему? Почему они не плакали? Почему они не станали? Они ведь игрушечные. И она как. Леса, я должна была заметить, что это игрушки Да будет так, раз ты видела это своими глазами Это все из-за твоих газиков, которые ты напердел Позвольте мне пойти дальше Конечно, почему позвольте? Этот дядька что-то знает, у него явно есть какая-то цель Но он сто поднял, что-то знает Вот и Б5, интересно, кто это сказал? Это он сказал, а это я молчу Ух то что нужно Ого. в таком случае тебя следует тебе следует поторопиться с поисками Дэн не очень дотошный ввиду такой пунктуальности у него все, и все лекарства наверняка находятся на своих местах В последнее время он стал куда более придирчивым <глазиком> особенно то есть подожди в смысле в последнее время он же сдох вообще-то он не сдох и нам это показывали э -э Ладно, окей, я человек-склеротик. Эм... Что случилось? Мне ну, хотелось да. бы взять кое-что на b6. Вот как. Об этом можешь не сомневаться. Не волноваться. А -а -а -а. Мы вот можем отрезок. спуститься. Да, о, смотри на эту Дядя что-то замышляет. Именно. Обошел Приходи так к лифту, и... когда... Приходи к лифту, когда кончишь поезд. Хорошо, здесь оно должно быть наверняка. В прошлый раз я запаниковала и не слишком хорошо осмотрела этот этаж. Действительно, вынимай это блин, самый первой с него и вылетел. Так стоп! без спойлеров, я не смотрел его еще. Да, ты не волнуйся, не волнуйся. Все же, что это такое? Хотя мы прибыли. Я все время чувствую, что-то что, что не так. Но не могу понять, почему. И лифт, и стены все такие же. Фу, то есть тебя вообще не волнует, то, что тут все фиолетовое, да? Ну да, надышалась, я пердежа этого веселого, дяденьки. И то, чем Зака вырвала, тоже все еще здесь. Вообще-то его вырвала <свистит> радугой. Аппетитно. <свистит> Фэ! Э? Оно оживает! Блевотина оживает! Фу! Что? Фу! Блевотина жила. Вот старфахченко! Гадость какая! Бежим! Я не убежал. Не Ох! Все исчезло, смотри! А, может я не должна была убегать? А? Что это было? Блевотина лежит. Блевотина нас спасла. Противно-то как. Действительно, Блевотина ожила. Так. Медицинские карты. Лекарства нет. Нужно проверить все полочки на этом этаже. Серьезно? Ты мне только больше работы добавила. Кажется, уже здесь был, и он забрал. Ну она сломана, она прям совсем сломана <гас> Вот Слом... оно, доктора нет Куда же он? Трупы на b 3 и Б4 тоже исчезли Но следы перемещения только здесь Как-то подозрительно это Значит он все еще здесь Нет, сейчас нужно найти лекарства В дальней комнате были образцы и баночки с веществами что за вещества, Рычао? <свист> <свист> Все лекарства убраны. Серьезно? Ничего нет. Нигде нет. Все лекарства исчезли. Неужели кто-то забрал? Дэнни. Скорее всего, он забрал. Нужно вернуться. К Заку. Но и на Б6 тоже нужно зайти. Ведь он просил. Поторопимся. А тут нету. Ну ладно. А блин, это ж я, я, как всегда, туплю. А, блин, программист называется. Смотрю, кинцо такое себе. Невозмутимо. Что, что случилось? Выходишь, неважно, Отвезите меня на b6. Скорее. Без проблем. Но нашла ли ты то, что искала? Нет. Значит, его здесь не было. Вы сказали, что лекарство должно быть здесь, но его нет. А и нет, тринги, сам первый прошел и забрал. Хм. Вижу, ты не доверяешь мне, но не будь так строга. Я ровно так же не, влад... не ведаю причин его отсутствия. Не владею. Однако могу предложить. Предположить. Роты жопы. Глаза из подмышек. мышек. блин. У тебе ли причина, Рэйчел Гарнер? Я не знаю. Не задумывалась ли ты о том, что все эти неудачи случаются по твоей вине? Я же сказала, что не знаю. Отвезите меня поскорее. Да, будет так. А теперь пошли в операционную. Кто это Я читает? Пил компотик. Кто это все читает? нормально. Я жрал компотик. Да, все нормально, но кто это читает? Ну так слаб. Кто это ты? Эдди? I don't know. Кто-то топает. Кто-то подходит ближе. Хочешь, я положу этому конец. А так. <гас> Дэнни! Это Доброе я озвучиваю. Да ну блин. Ну ладно. А то что мы дальше? Я тут это посерую, но топ смотрю. Окей. Ну так то будет. Меняться ролями. Стол? Так а кто озвучивает-то его все-таки вот? Я как бы это уже сказал. Ладно. Ты ни капли не изменился, Зак. Хм. а ты неплохо держишься в таком-то состоянии. Но ведь ты еле дышишь, а, зак. Какого черта ты еще жив? Ты-то так блин однотонно сказал. Удивлюсь. Я знал. Что ты намеревался покинуть это место, погнавшись за Рэйчел? Да буду довериться в этом. Я предпринял некоторые меры предосторожности. Ах, ты совсем не ожидал, что я спасусь, так ведь? Просто так, я просто разрублю тебя еще разочек. Нельзя так напрягаться, Зак. Ты же еле на ногах держишься. Чего? Ну это даже хорошо. Ведь я не безупречен. И несмотря на бронежилет и гемакон, что за гемакон, окей, по одной ситуации я могу проиграть. Значит, ты не очень здоров, а? Пусть так, но суть не в этом. Я заранее подготовился. Я контролировал ситуацию, но... Я в отчаянии! Ты проснулся как раз в тот момент, когда я собирался снести твою пустую головешку. Как неудачно! Скажи, почему ты ушел вместе с Рэйчел? Где она теперь? Ты что, серьезно? Да черта с два я скажу тебе, где она. А если я скажу, что убил ее, а? Отброс. Не, ну есть чуть-чуть. Это я! Это я, да. я продолжу смотреть в ее глаза! И чтобы ее убил такой, как ты, хватит шуток! Я прикончу себе прямо сейчас! Ее глаза неповторимы! Я всю жизнь, всю жизнь искал их! Живые, но мертвые! Столь умиротворяющие! Столь прекрасные! Что ты сделал с ее глазами? Она принадлежит мне! Мне! Я всегда смотрел на них! Все угомонился бомба лейла <свист> <свист> ты нормальный вообще Да плевать мне на ее глаза <свист> <свист> <Рулин>. <свист> но она хочет чтобы я ее убил так что я осуществлю желание <свист> что ж посмотрим по крайней мере теперь я знаю что она жива твое присутствие здесь тому подтверждение какая-то идея не Ах да, у меня к тебе предложение. Чё? Знаешь, у меня много лекарств. Хочешь, я тебе помогу. Блять, фу! Просто вырви глазки Рэчел и принеси мне. Закисел. Быбил. <свист> ты будешь в бан, блин. Я же сказал, что до ее глаз мне дела нет. Прекращаю уже. Но даже если вдруг она заплачет или засмеется, выражение лица без ее глаз будет совсем не то. <свист> <свист> <свист> Нормально. Действительно. <свист> Поэтому ни у ее глаз, ни у чего-либо еще ты не получишь ни черта. <свист> а, ну какой же ты бестолковый? Пойду-ка я. Э? Боюсь, что перестараюсь, если сейчас стану тягато с монстром вроде тебя. Ведь сейчас ты двигаешься с трудом, так что мне пора уходить. К тому же, нужно подготовиться к тому, чтобы сохранить ее глаза, а? и ты кусок дерьма, стой. Эм, же Зака ровно такой же, как и сам Зак. Поторопись. То есть, этаж как и владелец? Что? Нужно скорее все найти и вернуться. Что-то, что лежит там, где мы с Заком встретились первый раз. Ну там была птичка. А, блин, я не помню, серьезно, ты помнишь это? Я помню. Там была птичка, вот тут где-то. Мы ее закопали вроде. Да, вот смотри, лопата, которой была закопана птичка. Воду, блин. Откуда-то отсюда, вот он появился отсюда. Доски, которыми был забит проход, сломаны. Тусклый свет не позволяет, <связь> не позволяет все хорошо смотреть. Все. Там. Что там? О, так вот где зак Смотри, кругом винты. Это комната. Здесь ужасный беспорядок, но чувствуется присутствие человека. Неужели Зак жил здесь? Нужно спешить, но мне как-то неспокойно. Что это такое? В остатке треснувшей посуды. А, жиблица, кажется, из хлопьев залита газировкой. Фу, какая гадость. О, смотри, там что-то вот что блестит. На испорченном диване валяется что-то грязное и шерстяное, короче, одеяло. Порванный диван с жесткими пружинами. Одеяло совсем тонкое. Под ним холодно. Между поверхностями дивана заткнут бинт. Получен бинт. Бинт, слава богу. Но ожоговой мази здесь нет. Нужно поискать нет ли здесь еще чего-нибудь полезного? Окей. Окей. На столе лежит испачканный нож. Хм. Закормил в виду это. Но он весь выпачкан. Даже слегка заржавел. Видно, за ним не слишком-то ухаживали. Странно, но лезвие режет хорошо. Так бери его Возьму с его. Она его взяла. Молодец! Рэйчел, хоть где-то оказался полезный. Похоже, здесь искать больше нечего. Возвращаемся. Не думаю, что стоит сравнивать Рэйчел и Аку. Что там? И вот так он жил? Я и не знала. Даже сейчас. Я ничего не знаю о нем. Нужно возвращаться. Действительно, О. Она снова телепортировалась Что это такое? Почему? Каким образом она телепортируется? Я не знаю. Ага, достигнута ли твоя цель? Да. Поэтому я хочу скорее вернуться на Б2. Ну что ж, отправиться ли нам? Прошу вас. О, черт, это звучало как будто... 28 минут. Ааа! Зак исчез. Ой, топ-топ-топ. Его топ, нет. Зака, нет. Хорошо, так как во время потягуся появляется текст. Спасибо. Сколько бы ты ни пивалась в меня глазами, ничего доброго из этого не выйдет. Все это правда? Да. Как я и предполагал, причина этой цели неудач в тебе, Рэйчел. Цепи, а не цели, черт возьми! О чем вы говорите? Я же сказала, что ничего не знаю. Видела ли ты Дэнни? Его состояние приводит меня в смятение. Всегда серьезный и рассудительный, он вдруг начал вести себя весьма странно. Вероятно, это из-за тебя. Это не моя вина. И вообще, мне нужно найти Зака. Постой. Опа. Я непрерывно наблюдал за тобой. Нифига себе. Я горел желанием узнать, чем являешься ты, нарушившая мирное течение жизни в этом месте. Ты должна быть осуждена, раз являешь собой рассадник порока. Беги! Беги, черт побери! Тем не менее, во мне зародилась капля надежды, когда я обнаружил твою стремление помочь Заку. Но надежда эта не была оправдана. Твои поступки – проявление безмерного себелюбия и абсолютного отсутствия сострадания. А то и какое дело, кусок <свят> дерьма. Больше того, даже твой ответ на вопрос о том, почему ты беспокоишься о жизни за...ка, лишь потому что ты хочешь быть убита им. Таков был смысл твоих слов. Ну, вообще так и есть. Да. Ведь так, Рэчел Гарнер. Все твои поступки пропитаны эгоизмом. Ну да, а чего бы нет? Неправда. Я действительно хочу быть убитый Заком, но дело не только в этом. Зак поклялся перед Богом. Рэйчел Гарнер. Вот это ухмылочка, это прям еще и музыка такая на заднем фоне. о о о Зак поклялся перед тобой. Перед Богом. Короче, наш Бог это Рэйчел, так что пускай будет перед тобой. Но понимаешь ли ты, что человек предполагает, а Бог располагает? Не думала ли ты, что если бы некто иной дал подобную клятву избрать того, кто осуществит это деяние, его удел? А вот тут ты ни хера не поняла. Да, я тоже нифига не понял, но все-таки это нужно было прочитать. Ну да. Что же ты будешь делать, если твои мольбы не будут соответствовать его воле? Наверное, этот вопрос слишком жесток. Чертовы священники. Да-да. Стало быть, перед тем, как тебя осудить, следует подготовиться. Э? э? О, опять перданул! Так, я не понял, это он спереди или сзади поперданул? <Roll> этот приторный <vacant> аромат. Итак, Рэйчел Гарнер. Суд возобновляет рассмотрение дела. Может, на этом закончится? Какие-то звуки страшные. А, нет, он сейчас присудит, и невероятно. вероятно. Что он со мной сделал? Воля Божья. Все хорошо. Все хорошо. Его здесь нет. Нужно найти Зака. Там кто-то. Смей! Какая огромная! Змея! Это Б... змея... Бежим! Эти... Сохранение файл 7 Пусть она он меня убьет! Вау! Что? <сохранить> um, <t -o? смех> Мне просто надо было как-то закончить. <смех> mm -hmm. Прости меня, Рэйчел. <смех> Я бездушная дерьмо. <сейчас> Да уж, вот на такой вот непонятной нотке мы с вами снова заканчиваем прохождение игры со на Тенчи. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите нас своим бородатым лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Зорекс Про. И всем пока, котенки! Всем волосатых яиц, пацаны! Ха.